это схема геологического строения пигматитовой жилы Адуйская дальняя одна из известных жил старинная выработка еще 1900 года вот видите здесь вот в яме вот яма горная выработка вот по контуру я ее ввожу вот вот эта вот пигматитовая жила. Вот одна вот, вторая от росточек. Здесь стоят, значит, находятся, вернее, старые два шурфа. Один-то я был, смотрел там. Чуть-чуть видно дальше, все ввалилось. Но этот тоже, наверное. Но я не про это, я про то, что я про то, что. Те жилы которые проходят под дорогой вот если мы посмотрим вот эта дорога от крутихи но ну, идет дальше туда за копь семенинскую наверное сама адойская дальняя находится где-то в километре чуть больше до Копи семенинской и вот от крутихи в эту сторону Копь семенинскую значит вот здесь вот видите хвостик жилы пигматитовой вот она находится под дорогой так что, кто будет, у кого будет время, можно и посмотреть. Во всяком случае, не дорогу, а вот хвостик за дорогой. Жила работалось, как и многие Адуйские, на берил, на граночный берил. Сейчас, если найду видяшку, то вставлю. Это копия двое дальнего, но не будем останавливаться. Времени нет уже. Ну вот там шурпы. Огороженное, что никто не упал туда. Копия доя Дальнего. Постоянно на протяжении уж нескольких лет на дороге находим камни. Жила рядом. Одна проходит под дорогой, поэтому и на дороге попадает что-нибудь. Вот маленький. Да, осколок горного хрусталя. Ну ладно, пусть там вот лежит. Это дымчак, дымчатый кварц, Он красивый. Жаль, маленький. Возьму. Вроде больше ничего нет. Хотя, если тут копнуть, но копать на дороге это очень нехорошо. О, черт. О, черт кайло надо Кайло надо. Сходим за Кайлом. Даже не думал, что что-то может попасть здесь. Точно, жилка слюда даже. Так. Где тут? Скатанный кристалл горного хрусталя. Интересно. Ну что ж, тогда посмотрим еще. Grrrr. <shrug> Ну, вроде вот все и все. Ну, тоже неплохо. Еще один осколочек горного хрусталя. Ну, no, да. No. Ну, это пигматит, конечно письменный гранит из жилы ставим, может кому-то понадобится поедем дальше Это кварцевая жила. Да, внушительные экземпляры. находила здесь и неплохие экземпляры нужно работать ребята работать нужно тоже ведь тоже Вот это уже гнезд. Кварцовое жило там кончается. Сбоку. Ну, а посмотрим тут вот. Ой, вот нахожу сегодня.